А вы не задавали себе вопрос, кто на самом деле управляет вашей жизнью? Вот если вы до сих пор задаете такой вопрос, я хочу пригласить вас на бесплатный абсолютно тренинг. Бесплатно платить даже не надо. Где я записал для вас интервью сущностей. Угу, да, вот прям, прям их. Которые живут в людях, которые рулят от начала до конца всей их жизнью. И не только с детства, и не только, что вам там психологи говорили, там психотравма. Они там много жизней и будут там еще, и дальше, и в следующих, пока вы не выучите урок. Какой? А я не знаю. Вот я честно говорю, только они знают, и у каждого он свой. И никаких шаблонов вы не можете под эту тему подогнать. Поэтому, если вам интересно, какие они бывают, и что они от людей могут хотеть... Переходите и смотрите. Может вы найдете что-то в себе. Может вы в какой-то момент захотите перестать мучиться и вот постоянно искать, постоянно быть в поиске. Потому что сейчас сейчас очень модно, очень модно искать себя. Алло, а ты не хочешь себя найти? Ну как бы прийти к цели. То есть ты, если ты хочешь что-то там получить, так получи. Хочешь найти призвание? Хочешь помогать людям? Начни это делать. Но я вам сразу скажу, вот. Чтобы перестать притворяться, нужно просто проанализировать. Жизнь вот она в общем, ставит вам оценки. В школе вы получали красной ручкой в дневнике двойки, а здесь вы получаете, когда повзрослели, деньгами. Вот какие оценки вы получаете? Не знаю, если вы сидите на ютубе, у вас 15 долларов нету за рекламу заплатить, не очень оценки. Поэтому вопрос, вы хотите все-таки разобраться вот с сущностями, которые рулят вашей жизнью? Если да, на бесплатный вебинар. Если нет, всего хорошего, продолжайте. Я еще раз повторяю, у этих сущностей понятия о времени не существует вообще. Они могут с вами всегда находиться, и в следующих там, и через 100 жизней будут вас учить тому же самому. Поэтому вопрос, хочешь сейчас или потом? Думаем.